Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня мы направляемся на остров Коронада для прогулки по пляжу. Пока мы будем гулять по берегу, я поделюсь некоторыми увлекательными, малоизвестными фактами об этом прекрасном месте. Коронада на самом деле является островом, хотя многие думают о Коронадо как о полуострове. На самом деле это небольшой остров, соединенный с материком узкой полосой земли, известной как Серебряное побережье. Мост Коронада имеет уникальный дизайн. Мост из Сан-Диего в Коронадо, соединяющий остров с материком, имеет характерный изогнутый дизайн, напоминающий радугу. Мост также известен своей высотой, так как в самой высокой точке он возвышается над водой на 60 метров. Коронада когда-то был домом для палаточного городка. В начале 1900-х годов Коронада был популярным местом для туристов и любителей пляжного отдыха, но вариантов жилья не хватало. Чтобы приспособиться к наплыву посетителей, город разрешил построить на пляже палаточный городок, где посетители могли арендовать палатки и разбить лагерь на лето. В отеле «Дель Коронада» обитают привидения. Этот исторический отель, открывшийся в 1888 году, по слухам преследует призрак женщины по имени Кейт Морган, которая умерла в отеле при загадочных обстоятельствах. Многие гости и сотрудники сообщали о странных явлениях на протяжении многих лет, таких как мерцание света и необъяснимые шумы. Город известен своими прекрасными пляжами, в том числе пляжем Коронада. Когда вы начнете прогулку, вы сначала заметите широкое пространство мягкого белого песка, простирающееся перед вами. Звук разбивающихся волн наполняет воздух, и вы чувствуете легкий морской бриз на своем лице. Паромная пристань Коронада раньше была военно-морской базой, известная как военно-морская вспомогательная авиабаза. Во время Второй мировой войны база использовалась для обучения пилотов и как промежуточный пункт для военных самолетов. Сегодня паромный пристан Коронада является популярным местом для отдыха как туристов, так и местных, а также для покупок и ресторанов. Это лишь некоторые из многих малоизвестных фактов о Коронадо. Город имеет богатую историю и множество уникальных особенностей, которые делают его увлекательным местом для изучения. В моем следующем фильме я вам расскажу о военно-морской базе, которая занимает половину острова. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Чтобы не пропустить это видео, смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка.